12 час Мы все тут собираемся Не знаем, куда уложиться В нашу маленькую машинку Ну что, ребятки Наш боевой конь готов Готов к завтрашнему марш-броску Смотрите, это у нас Так, ну все Время Почти 5 утра. Выезжаем. Ну что, выезжаем из города. Это развязка на Новосибирскую трассу. Развязка возле молсовхоза и предприятия КРЗ, бывшего, картонно-рубиродного завода. На заправку Лукоил. Бензин почем здесь, интересно? 92-й. 40 рублей 80 ну что, заправились? До 134 километра. Погнали. Нам надо нашу компашку показать. Да, вот компашка Лариса. Компашка это я, Настя. Привет тебе. Привет. И привет. кто? И Андрей. А меня чего не надо? Я никогда в кадр не попадаю. И Юрик. Всем привет. Ты, ты разве есть? Я, я ему предлагала под ноги что-нибудь тоже положить. Мы вообще, надо сказать, затарили машину. Отъехали от дома примерно километров 30. Едим уже по Чуйскому тракту. И мы сразу по нему ехали. как Выехали на трассу Новосибирск-Барнову. Ну, просто вот сейчас уже конкретно выраженные. когда свернули на биску. Там солнышко просыпается Такое зарево Время без десяти шесть Едем и радуемся Никого нет Хорошо так ехать, дорога чистая Сейчас только что были машины просто дальше отъехали Надо еще раньше выезжать Да, шесть часов утра Надо четыре выезжать Проезжаем реку Бия Проехали только что Биск. что слева одинаковые заехали на заправочку газпром ну, спрашиваю тут у товарища который заправляется почему бензин наверное 43 а мы заправлялись когда выезжали по 40 рублей 80 копеек хоп лариса пошла заплатила оказывается 40 рублей 55 копеек так что еще дешевле Вот мы решили здесь перекусить. Настя уже заняла свое местоположение. Позицию заняла. Позицию, да. Что, Настя, классная позиция? Машина при свете солнечного дня. Так, все у нас пока окей. Okay. джарайт -right. Первый завтрак, который любезно нам Соизволила приготовить моя жена Лариса. Видите, она, как обычно, претензии предъявляет ко мне. У нас бомж-тур. Вот котлетки. Андрею ну, не понравилось. Нормальный у нас тур. Нормальный тур. Все. Все на позитивчике, да? Потому что мы на 20 лет отстали от жизни. Мы как 20 лет назад на дальняк все с собой. Нучка Настя покажет каждого из нас. Давай. Папа. Ой, я пришел с работы. Сейчас хочу поезжать и в таночке поиграть. А, баба Лариса. Баба Лариса. Ой, Настя, ты что ты хочешь? Я хочу конфету. Вот тебе конфет. Uh -huh. Юрик. Uh -huh. Это я. О, деда, давай поиграем. Настя, я занят. Вот так вот, ребята. Пока гостеприимная заправка Газпром. Здравствуй. Чуйский тракт опять. Вот заехали в деревню Сростки, где родился и жил Шукшин. Смотрите, вот такой вот храм здесь или что это? Ну пойдем. Выйдем, посмотрим, ну, пойдем. А вот здесь вот справа пошла уже река Катунь. Видите, мы как близко подъехали, прям по берегу едем. А слева уже начинаются вот такие каменные отвалы А вот сейчас слева загудело, это там... Ну-ка еще раз... Слышишь, да? Это, это я, значит, на полосу наехал Предупреждает меня Что, приехали мы на границу Алтайского края с Республикой Алтай Сейчас пофотаемся, поснимаемся Так, вот сейчас мы, смотрите, через несколько шагов перейдем к границу Алтайского края с Республикой Алтай Так, так, так Проходим, проходим, проходим Вот Все, я уже в Республике Алтай А вы еще в Алтайском крае О, вы уже тоже в Республике А вот это Типа юрты И символизирует наскальные рисунки О, видишь, это тут типа турист, да? С фотоаппаратом он, смотри. Какой? Он? Металлический. И собака у него, смотри, тоже туристическая. Да. Да. Да. А, вот, а вот знатные туристы. Успеют сфотографироваться успею люди. Ну, он мощный мужик, смотри, под метр, да, под 2 метра, да? Да, ну выше тебя на 20 сантиметров да, примерно. А вот сюда в собаку можно кидать денежку. Если хотите расстаться со своими деньгами, пожалуйста. Данный архитектурный комплекс создан по инициативе главы Республики Алтай Александра Васильевича Бердникова. Вот это спуск. Спуск к реке Катунь. Ух ты, какая она быстрая. Я тебе рассказывал уже, помнишь? Катуньской водой. что она волшебная? Да, добрым молодцем сейчас станет. Что с тобой? <смех> смотрите, смотрите, какая мощная река. Мама? Тут было такие мини-гидроэлектростанции, вообще классно бы были, да? Теперь я ее снимаю. Я-то я не обманул. Я, я потом просто вычер, вычеркну этот Мама. эпизод. Мама. Ты, что ты же что ты смотри, смотри, ты спать. уже едешь туда. Хочу а там сразу. Углы? Конечно. Вон, иди. Там, вот, смотрите, да, тут видишь? замочки понарешили, да. Как, как наша внучка говорит, замочки любви, да, Настя? Вот, мы в Майме. Вот она, такое селение, тянется вдоль дороги. Магазин, продукты, пекарня. Настя решили купить пирожки. Поехали к магазину к одному, купили мороженое. Теперь ко второму. Юра говорит, что-то у нас затягивается. Шоппинг. Да. Русская охота. Это сама Майма, да? Вот мы едем по Майме. Селение такое. Мы мимо Горного Тайска мы Туда заезжать не будем. О, Яник здесь. Боже, здесь столько магазинов, ребята. Суши. Ножик же есть, да? Начальная школа внизу, что ли, начальная школа, а сверху жилой дом. Как что интересно. Такое? Дубровка. Заказывали такси на Дубровку? Заказывали. Наши вот. люди точно на такси не ездят. А, вот смотрите, вот это Дубровка. Красота. Выходи, красотка. Ура! Ну вот е! мы, смотри, не вздумай туда прыгнуть. Вот смотрите, мы ехали-ехали и наконец приехали. Это опять Катунь. Чуть подальше Маймы Здесь я... первую ночь проведем Нет, Что, тебе нравится здесь? Да. Нет, мы подальше поедем. Вот, смотрите Такие валуны лежат Первый раз я на Катуне А можно вот по тому пройти Смотрите, мост какой Фотофессия идет главный актер. Почти уснул. Баю-бай, А мы будем релаксировать около воды. Занимается кто чем. Коля пел, Борис молчал, Николай на гость. Или как там, Петя пел. Я уже все позабыла. А да. Андрей инстаграммится. Я хочу. Пить. Настя. Я хочу писать. Я хочу писать. Ну, не на камеру же. А по камешкам, а по камешкам, а по камешкам речка бежит даль далекую, к морю синему. Будь ее беспокойно лежит. А пока-пока-пока камешкам. Пока, пока, Короче, я певица. Какая красота все-таки. А? Тишина, спокойствие какое-то, умиротворение. Ну что, ребята, хочу вам показать вам улов я думаю мы голодные не останемся посмотрите какой наш сын поймал рыбеху это просто три килограмма рыба смотри что ты в луже такой тут разводится рыба ну вот же видел <смех> улов мы видел знаешь как клюет я с детства так не рыбачил. Ой, рыба, рыба, смотрите. Да я тебе говорю, тут их полно. А? О, ага. смотри. Ры, рыба моей мечты. Ну, давай, бери. Оп! Папа, ты знаешь, что мне это не так Тихо, тихо. Я, наверное, сейчас нырну, буду тебе на надевать. Вот. Сорвалась. Щука сорвалась. Папочка, папа, ты знаешь, чем я была занята? Крутиком для рыб, когда ты их наловишь. О. Ой, ой, ой, ой, ой. <связывая> ой какая а, любопытная. Так, улов прибывает, ребятки. Смотрите, что. Четыре. Смотрите, четыре уже. Это на, на ушицу уже для запаха есть. А если еще четыре, то это уже и наесться можно. Эй, убежит. Так, за дело взялась внучка. Хоп, пока ничего не получается. Съели. Съели. Показывай. Так, а улову-то все больше и больше. Ребята, ну обалдеть. Слушай, ну вот такую мы покупаем рыбу соленую. Вкусно. Да, конечно, то же самое. Это вкуснее еще. Вот мы тут стоим, а тут кроме нас еще народ. Мы решили сходить на мост. О, на тот вон мост. Ну, пойдем. Ну и как всегда, наша бесхозяйственность, видите, плиты валяются. Красота! Россия богатая страна. Ого! Смотрите какая порода, какие валуны тут. Вот это круто! Смотрите тут и Лариса у нас скалолазка. Скалолазка моя, альпинистка моя. Владимир Семенович, лучше гор могут быть только горы. Смотрите какой трос идет, держит мост, чтобы он не раскачивался. Вот решили на мост зайти. 50 рублей с человека. Кроме ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 второй группы. Ну, то есть ветераны могут бесплатно. Интересно, много тут ветеранов ходит. Все? Назад позволено вернуться? Нельзя только туда выходить а вы с моста. С моста не сходите, главное, а так вы можете там... Ага, понятно, спасибо. Натюш, иди, пожалуйста. Нормально. Мост-то уже не знает, какой постройки советской, по 50 рублей с чего. Ты что, 150 рублей дала, да? это для машины. О, я думал, он из плиты, это э, бревенчатый. Ну да, по нему и машина может пройти. Он шатается, идем, он прям Нас прям так играет. А <laughs> что толку, вместе пойдем? Смотри. Ух ты, там что-то построено. Ну, ну, ну, ну, ну потому что, что? он подвесной. Na, что там queen? Где Квин? Там по-английски что-то написано. Yeah. На, сиди, он, не полудовь, ну вот здесь в этом месте не будет шататься, вот в этом. Потому что мы на колонне. Вот это? Да, просто перейти через реку 150 рублей для троих. Это офигеть. И назад 150, если сошли с моста. Тут кое-кто замочки вешает. Смотрите какие, новенькие можно сказать. Ты со своим мужем сюда ну, Давайте папу посмотрим. Где он там рыбачит? Ого, трос. Только ну... Машины, ли, -то да. Нет, нет. Примерно диаметр троса. Реально э... около ну, ты что ну куда ты Фаи, Смотрите, как ты. классно. Такая река немножко белесая. Видимо, известняк идет с гор вместе с этой водой. Катунь. Катунь с высоты птичьего полета. Молодец. Что там за здание? Не знаю даже. Надо погуглить. Смотрите, ребята, мост, а, а, там, а там внизу вода без... Этого. Ну что, девушка, как вам, нравится? Нормально. Нормально? Ты не боишься? Да? Не, не боится. А это, вон, смотри, видимо, можно сплавляться, ну, за деньги, на вон том катере. Вон, видишь, жилеты. Ну да. Так, так, так, у меня уже выдохся. Нас все обгоняет. Не успею! Кто вдаль я Или туда прям? Фу! Конечно ты вперед! Ну конечно, я же старенький, она меня обогнала. Обогнала. Обогнала. Вот его баба Лариса подоспела. Баба Лариса. Я девушка вообще-то <смех> Вообще-то Выдали? Да. Так, вот этот мост, оказывается, называется Айский, Айский мост Переход в Алтайский край А, мы в Алтайском крае, кажется, были Смотрите, пока мы ходили Один Хариус даже поймался Вау! Сынок, наловил да. тут Да, на, держи Ехали-ехали <смех> на 465 пятом километре Решили заехать за водой с Андреем. Так вот спуск тут к источнику. Ну, ну что, вода как вода? С чем там написано? С водами серебра. Нормально чисто, да? Так, пятерку. Набираем, бежит не не шибко, видать пересохло, да? кран маленько прикрыли чтоб не хулиганили заехали мы в деревню или в город Манжурок. здесь был фестиваль в 50-х годах монголы приезжали вот смотрите тут какая ярмарки тут ну смотри, так-то большой городок это что, город что ли? Ай, не знаю что, село. там в Америке был бы город там два дома, это уже город. Помнишь, как мы на фестиваль поехали в город какой? Брюс. В город Брюс. Мы не могли найти, где этот город. Сарай какой-то. Сарай это город. Такое ощущение, как будто сверху. А вот да. манжуроки, видите, перевернутый дом. А, я туда хочу! Даже ну, ходила уже перевернутый дом. Там что ну, не понравилось? Я хочу. Короче, где будет усема, там нам надо будет поворачивать. Свежий напиток бачкари из танка. Что значит из танка? Там посередине танк. Танк это большая емкость. Ну, танк это канистра. Заброшенный дом, плёноми зарос. Чайный базар синюха. на базаре, да? Не говори. Так тут, смотри, сколько сувениров. А Доехали мы до села Манжерок. Теперь наша дорога пойдет не по Чуйскому тракту, а мы должны свернуть в Чемальский тупик. А сворачивать мы будем в Чемальский тупик. Ну, это в кавычках, конечно, тупик, потому что, как бы, Чемал – это курортная очень курортная зона, и поэтому продолжение этого видео будет после того, как мы свернем сторону Чимала, ну, то есть, если смотреть с трассы, то налево. Положение нашего видео смотрите ближайшие день-два.